Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов компании InterTool. Это ET-7078. Данный набор является профессиональным. Состоит из 78 предметов. И коротко... О oh, Интерту. Intertool. Intertool это украинская фирма. Находится она в Харькове. Изготавливает инструмент как профессионального класса, так и полупрофессиональный инструмент для дома. Э, наборы есть у них китайские. Это бытового класса. Но есть вот какие-то 778 которые изготавливаются в Тайване. Это указывается на упаковке. Сделано в Тайване. По упаковке, ну упаковка самая обычная, бумажная. То есть информация тут прям такой Сильно нет. Указывается два квадрата рабочих. Материал изготовления хромбонадевая сталь. И сзади комплектация набора. Начнем с трещоток. В наборе две трещотки. Квадрат 1.2 и 1.4. Трещотки полностью обрезинены. Внутри они из металла, но сверху имеет такое покрытие резиновое в чем минус этого покрытия то что за ним нужно ухаживать конечно. трещотки нужно постоянно вытирать держать их в чистоте чтобы материал не разъедало всякими маслами где вы работаете на СТО допустим рукоятка прямая длина трещотки под квадрат 1.2 260 мм трещотка имеет реверс она разборная можно обслужить ее внутри смазать и также быстрый сброс головки логотип компании интертул находится на рукоятке Трещотка под квадрат 1.4, также на 72 зуба, имеет реверс, быстрый сброс, разборная и рукоятка также полностью, полностью сама трещотка обрезинена. Так, Далее два удлинителя под квадрат 1.2, надписи InterTool на металле есть и хромомонадий, материал затравления. Удлинитель 125 и 250 миллиметров. Удлинитель под 200, 250 мм используется как Т-образный вороток. Есть вот такой переходник. Вставляете. Получаем Т-образный вороток с плавающей головкой. Также данный переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. То есть у кого есть 3 восьмых трещотка или вороток, можете использовать головки из набора. Далее молоток. Вес молотка 300 грамм, длина общая 300 миллиметров. Рукоятка из Сиберглаза, она обрезинена. Очень удобно лежит в руке. Два кардана. 1,4 1,2. Карданы у нас скреплены металлическими штифтами. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Также имеем в наборе два удлинителя квадрат 1.4, один удлинитель 75 мм, обычный и второй гибкий под квадрат 1.4, 150 мм. Так, головки длинные. В наборе 4 длинные головки. Поэтому, если кому, ну, кто часто работает длинные длинной головке, использует, конечно, нужно будет докупать еще отдельно набор. Здесь размеры 8, 10, 12 и 13. Головки короткие. В наборе профиль шестигранный. 22 головки. Самая маленькая 4 мм. И самая большая на 32 мм. Как вы видите, половина глянцевая головка, дальше вот такой вот э, насечка идет, и внутри матовая, не, внизу матовая. Интертул на головке, логотип, хромбанадий и 32 мм, это размер головки. Вес головки на 32 мм составляет 222 грамма. Хотелось бы отметить, что инструмент очень качественно изготовлен. Нету следов от литья. Обычно дешевый инструмент выдает, конечно, очень плохое литье. Здесь очень все идеально подогнано. В принципе, придраться не к чему. Две свечные головки. 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые ставки. От... Так, отверточная рукоятка. Она имеет комбинированную ручку резинопластик имеет квадрат сверху для того чтобы можно было подсоединять трещотку получаем реверсивную отвертку и биты с которыми она используется в таких вот боксах находится в наборе есть шестигранные шлицевые есть биты торкс вот. то есть очень тоже удобно но чтобы подсоединить биту к рукоятке есть вот такой вот переходник то есть, одеваете для начала переходник, потом биту из бокса вставляете и уже начинаете работать. Также ее можно использовать с головками под квадрат 1.4. Небольшой набор Г-образных ключей. В принципе, такой набор встречается везде, в каждом наборе у всех фирм. Далее... По нижней крышке все. Верхняя крышка. Так, пассатижи. Длина 180 мм. Комбинированная рукоятка. Отвертки. 5 отверток имеем в наборе. три крестовые и две шлицевые. Отвертка комбинированная рукоятка идет. Красная это... Пластик. Черная это резина. И вот видите, размер указан на рукоятке. Также имеем крестовую отвертку. Сейчас я ее достану. Большого размера, то есть длинная отвертка. Вот она. Также размер это PH3 200 мм. Очень хорошо, хотя очень хороший плюс, что инструмент хорошо э, защелкивается в своих гнездах. Поэтому вот когда вы закрываете, э, мы проверяем постоянно наборы, которые в видеообзорах, чтобы вот инструмент хорошо защелкивался. Это исключает попадание при закрывании набора. Вот. Чтобы вы когда закрываете, чтобы весь инструмент не вываливался. Это очень неудобно и иногда сильно раздражает. Так, переставные клещи. Длина 260 мм, комбинированная рукоятка. Ну, по надписям надпись на металлии хром банали. Так, ключи комбинированные. 8 ключей по размерам 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 и 19. Интертул надпись хром банали. 17 мм данный ключ Большинство инструмента в наборе глянцевый То есть такой вот покрыт хромом или отполирован он В этом есть и свой плюс и свой минус Конечно минус то, что остаются отпечатки пальцев Плюс то, что можно быстро его привести в порядок То есть вытерли тряпкой и он опять чистый у вас По кейсу Кейс у нас состоит из двух крышек они скреплены в пластиковые зависы, но внутри идут металлические штифты. То есть это также срок службы кейса продвит. Сейчас закроем его. Пластик. Пластик у нас, как бы вот пальцем нажимаешь, провалится, но он очень упругий и крепкий. То есть нет такого, что он.. То есть Тут средняя жесткость, но хорошо изготовлен кейс. Как бы придраться тоже, я говорю, что не, не к чему придраться. Все очень качественно сделано. Металлическая такая бляшка с, с логотипом Interclub посередине. Есть металлические накладки на углах кейса, что продает, конечно, ему такую нарядность. И вот видите, такой вот узор посередине. Тоже очень красиво сделано. Также еще плюс, как вы видите, металлические защелки запирать. Есть отверстие для того, чтобы можно было закрыть э, кейс инструментом на замок. Чтобы никто никто не пользовался, кроме вас. Рукоятка складная, рукоятка обрезиненная. Очень удобно лежит в руке. Ну, кейс, хороший, красивый кейс. Еще раз добавлю. А теперь по габаритам самого кейса. Ширина 44 сантиметра. Длина 29 высота 10 см и вес самого набора 7,5 кг. Чего нет в наборе? Ну, конечно, набор ключей хотелось бы побольше здесь. Здесь 8 ключей всего. Нет длинных головок, нет головок торс. Нет Г-образного воротка, шарнирного. То есть вместо этого используется Т-образный вороток. Кусачки, вместо них плоскогубцы идут. Спасибо, смотрели наш видеообзор. Делайте свой выбор. Если кому помог данный видеообзор с выбором набора инструмента, ставьте лайк. Кто имел опыт использования, ставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо, до свидания.